Mm-hmm. А если было бы можно, я всю жизнь свою промотал цыган. А если было бы можно, я все деньги свои промотал цыган, я бы ночами гулял. Золотое вино у рекою в стакан. А если было бы можно, я всю душу свою промотал у сыган. Я бы пел у костра, и под бубе назвон, там цыганка плясала. Я бы звезды ловил, Что упали с небес, И в костеры их бросал. И какой-нибудь сын, уставший до слез, По любви тосковать, Научил бы меня, как и он, Перебором на гитаре играть. А заиграю, а да заверчу. Да на столового вскочу, воля, воля моя нет без степи тишины, И пламени не нужны, А не боль моя, пусть болит моя душа, потихоньку не спеша, сердце выточит. А ты пряшится как дыши, рвется ниточка, жизни ниточка, И среди плески той я бы голову вдруг на руки уронил, задохнулся под слез, И что было со мной, я обновен позабыл. Забестрели бы платья зазвенели б маниста, я обнял чей-то стан. А если было бы можно, я всю душу свою промотал саган. Забестрели бы платья зазвенели б маниста, я обнял чей-то стан. А если было бы можно, я всю душу свою промотал саган. Сердцу горячо Так жить смогла я плечом Позовет за собой Табор на ножи, Где кому ты гадаешь Степная дочь Вечно пьяность солнцем моя вдо руками сестренка твоя заря а костры горят горят Ярко вспыхнет переста Где ж ты, огненная? Стань мне подругой Ночь прошу, не бей кнутом Не забыть во век потом боги смертные Не забыть кибитов скрип да как порвались от тоски струны верные струны верные